В последнее время в Государственную пожарно-спасательную службу все чаще поступает информация о ягодниках и грибниках, которые заблудились в лесу и не могут выбраться оттуда самостоятельно. За прошлый год помощь потребовалась двум заплутавшим любителям тихой охоты, а в этом году уже 25. Чтобы сбор даров природы не обернулся неприятными приключениями или даже трагедией, отправляясь в лес, необходимо соблюдать хотя бы основные меры предосторожности. Спасатели отмечают, внимательными должны быть все, независимо от возраста, ведь вероятно заблудиться одинаково как для молодых, так и для пожилых людей. В лес не следует ходить в одиночку. Однако, если же вы все же идете один, перед уходом сообщите близким, где именно собираетесь собирать грибы или ягоды и во сколько планируете вернуться. Оденьте одежду с яркими или светоотражающими элементами, возьмите с собой полностью заряженный телефон, медикаменты, которыми вы регулярно пользуетесь, воду, продукты питания, фонарик, теплую одежду и средства от насекомых. Если вы осознали, что выбраться собственными силами не удастся, незамедлительно зовите на помощь, позвонив по телефону 112, не дожидаясь, когда силы иссякнут. В светлое время суток найти вас будет гораздо проще, чем вечером или ночью. Сохраняйте спокойствие и неукоснительно следуйте всем указаниям диспетчера службы спасения. Зачастую люди умудряются заблудиться даже в очень хорошо знакомых местах. Человек просто устает, теряет ориентацию и не в состоянии выбраться без помощи со стороны. Самое опасное в этой ситуации – паника. В первую очередь надо успокоиться, собраться с мыслями, попытаться вспомнить, с какой стороны вы пришли, какие по пути были ориентиры. Это могут быть как объекты, созданные человеком, так и какие-то приметные природные объекты, упоминания которых поможет сориентироваться тем, кто отправится к вам на помощь. Чаще всего люди находятся при помощи звукового или светового оборудования ГПСС. Значительно ускоряет поиск и наличие мобильного телефона, который позволяет быть на связи. В этом году при проведении поисковых работ также начали использовать новое техническое оборудование. Дроны, оснащенные оптическими камерами, тепловизорами и динамиками. Узлы доводят <theatrical noise> Взлетая до 120 метров, мы можем не только визуально обнаружить человека, но и передать свой звуковой сигнал, чтобы тот, кому необходима помощь, смог сориентироваться, понять, где он находится, в какую сторону ему нужно идти, чтобы выйти из леса. В темное время суток мы можем использовать осветительные приборы, а также другое дополнительное оснащение, которое значительно облегчает не только нашу работу, но и связь с человеком, попавшим в беду. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга до выпуска самоправления.